В этом видео мы разберемся, что могут сделать банки и микрофинансовые организации, если у вас есть просрочки по кредитам. Всем привет! Вы на канале Компании Должник Прав и с вами Милгурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, очень многих интересует вопрос, что будет, если не оплачивать кредит, что могут сделать банки, микрофинансовые организации и коллекторы. И в этом видео мы детально разберемся на что кредиторы имеют право по закону и как они действуют на самом деле зачастую нарушая права заемщиков друзья а теперь важное отступление мы строим самое большое сообщество которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов и решать свои любые проблемы с банками коллекторами либо микрофинансовыми организациями как стать частью данного сообщества во первых вы можете рекомендовать нашу компанию своим друзьям знакомым близким людям или просто каким-то людям у которых есть проблемы с долгами и на этом вы можете получать дополнительный доход потому что а, каждому кто порекомендовал нашу компанию мы готовы выплачивать агентское вознаграждение это один из вариантов также вы можете стать нашим полноценным партнером и открыть представительство нашей компании в своем городе сейчас данное предложение действует для городов с населением до 300 тысяч человек а еще у нас есть час в телеграме в котором люди оказавшиеся в сложных финансовых ситуациях между собой делятся кто как решает свои вопросы с долгами и получает массу полезной информации поэтому обязательно вступайте в этот чат если сейчас вы чувствуете что вам тяжело справиться с проблемой самостоятельно ну и конечно же вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией и наши опытные юристы подскажут какой вариант решения подходит именно для вас и как мы можем помочь вам в решении данного вопроса вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео на что имеют право кредиторы во-первых это действительно требовать просроченную задолженность если у человека есть просрочки беря кредит вы заключали кредитный договор либо неважно это банк либо микрофинансовая организация причем опять же неважно в каком формате был заключен данный кредитный договор многие говорят что особенно это относится к микрозаймам. я не подписывал никакого договора займ брал онлайн соответственно ничего и не должен раз нету договора значит я ничего не должен но на самом деле это не так потому что в любом случае оформляя займ даже через интернет на сайте есть договор оферты и беря займ вы соглашаетесь с условиями данного договора и это абсолютно полностью законная э, схема э, предоставления займа и поэтому кредиторы имеет полное право требовать э, свои деньги причем требовать их с процентами где деньги лимовские Нередко можно встретить такое мнение, что вот сколько взял, столько я дам. Но на самом деле это не работает. Да, есть как бы это желание, так скажем, до человека, что я хочу, чтобы было так. Но по закону, то есть если мы опять же сейчас говорим про законные права кредиторов сначала, то по закону они имеют право долг именно с процентами. Потому что вы берете деньги в долг не у своего соседа, который помогает вам по доброте душевной, а берете деньги у организации, которая заведомо зарабатывает на том что предоставляет вам деньги и соответственно проценты это как раз таки есть плата за предоставление займа но сразу нужно отметить что требуя возврат займа кредиторы также не имеют права нарушать права заемщиков они не имеют права угрожать заемщикам прибегать какой-то ненормативной лексики то есть да, материться угрожать писать различные сообщения с угрозами звонить или приезжать то есть всего этого они не имеют права. Требование долга должно быть цивилизованным и законным. Да. У меня. И вот в этой части, к сожалению, очень часто права заемщиков нарушаются. Потому что должников просто начинают смешивать с грязью. Общаются совершенно нецивилизованно, грубо, угрожают, давят, всевозможные манипуляции применяют. Что, что вам от Шпиридонова Ивана нужно? Он кредит брал год назад. Mmm. И здесь важно понимать, что как раз у заемщика появляется право жаловаться на действия кредиторов. На действия кредиторов необходимо жаловаться в службу судебных приставов. Мы об этом уже говорили, и не нужно путать и думать, что это одна и та же организация, что банки, что коллекторы, что судебные приставы. Нет, судебные приставы это организация, которая действительно является контролирующим органом для действий кредиторов, да, банков, микрофинансовых организаций, коллекторов. И поэтому им в первую очередь нужно писать жалобы на неправомерные действия со стороны кредиторов если заемщик никак не реагирует на звонки от банков то есть да первое что они делают это всегда начинают звонить то есть вы перестаете оплачивать вам начинают звонить сначала это звонки просто с предупреждениями о том что имеется просроченная задолженность и ее необходимо срочно погасить если а, в какое-то кратчайшее время задолженность не гасится то есть уже просрочка а, переходит а, больше становится больше месяца месяц два-три то там начинается уже другие звонки уже звонки с такими как раз просто что мы говорим да часто какие-то угрозы и либо просто грубое общение прям с требованиями что вы срочно должны погасить долг иначе что-то там будет за это себе заказывай будешь кровью харкаться, а мы тебя похороним за долги твоего друга и это еще одна из мягких угроз которые за последние дни получила екатерина но если это опять же не помогает если заемщик на это никак не реагирует то дальше у кредиторов есть варианты либо продать долг коллекторам, чтобы коллекторы занимались взысканием либо обратиться в суд давайте разберемся по порядку как правило следующим действием после звонков если они не помогли бывает привлечение коллекторских агентств и с коллекторами банки могут работать по разным схемам либо это продажа долга то есть если они продают долг то банк больше не имеет к вам вообще никаких претензий долг находится у коллекторов и коллекторы являются теперь новыми взыскателями по данному долгу и банку становится совершенно без разницы на то что вы возвращаете долг или нет ну, показывает документы что ты выкупил долг там у кого-то документы покажи так показывай, предприятие. Ты сказал, ты выкупил. Вторая схема – это привлечение коллекторов по агентскому договору. То есть долг все еще находится у банка, и банк его будет требовать. Но они просто привлекли коллекторов, чтобы коллектор, чтобы не самим звонить, да, а чтобы уже звонили коллекторы или приходили коллекторы и, соответственно, попробовали своими методами уже вернуть долг. Но при этом, если э, нужно... Вести какие-то переговоры, то есть договориться на какую-то скидку или ну, просто в общем, обговаривать какие-то условия, то все это нужно делать с банком. У кого находится долг, у банка либо у коллектора, в принципе, можно узнать у самого банка. Привлечение коллекторов – это тоже право кредиторов и это законное право. Здесь закон никакой не нарушается, потому что, как правило, опять же в договоре, прописано в кредитном договоре, что для взыскания задолженности они могут привлечь третьих лиц. Поэтому здесь, в принципе, никаких нарушений нету. Другое, опять же, дело, как действуют коллекторы, действуют ли они по закону, либо действуют они с нарушениями. И в 99% случаев действуют они, конечно же, с нарушениями законов. Документы ваши. Я еще раз я еще раз спрашиваю, документы ваши. Какие мои документы, уважаемый Галина Ивановна? Вот какой... Представляетесь, может быть. С какой статье я буду вам представлять? При взаимодействии с коллекторами то, что они будут делать, очень сильно зависит от самого заемщика. Сначала они звонят самому заемщику, требуют вернуть деньги, если заемщик на это никак не реагирует, начинают звонить друзьям, родственникам, знакомым, находят различные номера, а если опять же это не помогает, могут приехать домой и всеми различными способами пробуют. То есть они такими точечными действиями проверяют, что подействует на должника. И в какой-то момент пойдет ли должник платить деньги. И здесь как раз, как я и сказал, очень сильно все будет зависеть от самого заемщика. Если заемщик в какой-то момент испугался, да, то, что, например, коллекторы сказали, мы даем вам сутки на оплату, иначе мы приедем. И дальше там заемщик сам начинает додумывать. Мы приедем. А что будет, когда они приедут? На самом деле то ничего не будет. Но наш мозг так устроен, да, что мы очень любим додумывать, когда нам страшно. Вот. И, соответственно, если заемщик пошел платить деньги, то дальше они будут будут применять эти приемы бесконечно и будут манипулировать потому что не важно чтобы не важно какими способами главное чтобы человек платил но ну, а если человек на это никак не реагирует понимает свои права понимает что по закону он имеет полное право не общаться с коллекторами вообще не обращать на них никакого внимания потому что они также видят и чувствуют когда человек например более подкованы знает свои права и может причинить им нанести им какой-то урон опять же написав жалобы в различные инстанции либо человек Боится, не знает своих прав, и э, ему можно угрожать и, соответственно, делать с ним все, что угодно. Поэтому ваша задача э, всегда знать свои права, знать, где есть грань. То есть, да, то, что вы должны, это еще не делает человека бесправным. То есть, права от человека в любом случае остаются. И э, на самом деле у коллекторов, как раз таки, если мы говорим про коллекторов, вот у них практически нет никаких прав. Их, вся их функция сводится к тому, чтобы предупреждать человека, информировать человека о том, что у него есть задолженность очень часто в вопросах общения с банками либо коллекторами либо микрофинансами организациями требуется поддержка поддержка профессионалов кто может сказать на что нужно реагировать на что не нужно реагировать чего бояться чего не бояться и вообще чего ожидать в дальнейшем и такой поддержкой может выступать наша компания для этого вам необходимо записаться на бесплатную консультацию сначала детально прояснить свою проблему поговорить с юристом понять самому во-первых понять самому во первых в чем действительно есть проблема и стоит ли чего-то бояться и исходя из этого уже строить какой-то план действий как решать данный вопрос поэтому переходите по ссылке в описании оставляйте заявку на бесплатную консультацию и мы поможем вам детально разобраться с этим вопросом если ни звонки ни приходы э, домой никакие различные угрозы и манипуляции кредиторам не помогли получить свои деньги то соответственно они имеют право обратиться в суд за взыскованием задолженности но об этом мы подробно поговорим в следующем видео поэтому если вы еще не подписаны на наш канал то обязательно подписывайтесь ставьте лайк там видео и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну а с вами был онгурян александр и компания должник прав пока